Всем привет! С вами гость, Красногорец Михаил Немов. Первый настоящий пар в своей парилке. И хочу показать, как испытать печку, каменьку и сразу весь контур парилки. Очень просто. Должен быть удар, пара, открывающая дверь. Дверь довольно плотно покажу. Теперь каменька. Топил я ее три половиной часа. И сейчас в парелке 65 градусов. Это кстати о теме, ну, зачем 100, Когда 65 это мало не покажется. Я открываю камень, который напрямую проходит огонь. И делаю простое движение поломничком, в котором около пол-литра воды теплой. Опа! Вот простое испытание, это значит удар паром удался. А? Это значит, каменка удалась. Это уже третий у меня заход. А, то есть на камне будет около уже. 4-5 литров воды ну ладно, 4 смотрим на температуру угу. на этом градус таки сейчас так. 65 на этом 60 с небольшим, но сейчас накатит и на этом О, на этом тоже около 6 ну, прошу отметить, что я довольно часто... Так, ладно, здесь уже ничего не видно. Ага. Ну, термометр показывает 56. Когда посильнее накатываю, температура поднимается до 65, почти 70. А печка при этом... Вот, сейчас покажу. швы шипят массив кирпича не шипит, а швы Шовчики шипят 3,5 часа топки поэтому швы сильнее прогреваются ура и я точно хочу сказать, что никаких сотню не надо а 65 это за глаза с вами был вот краснокожих, Михаил Немов на своей печке, своей бане. Эта печка и баня, и каменка по-русски. И подогрев санузла. И заодно хлебная камера. Вот она, красивая. Вот он. Мы в ней вчера готовили пиццу, хлеб. Хлеб. Вот он, красавец. Я хочу вот показать, это хлеб да, с моей каменки хлебной печи, а это хлеб с хлебный... хлебопечки, в общем, с электрической. Есть разница, есть. Вот ну, так, друзья, очень просто испытать парилку на герметичность, на удержаемость пара, температура. И каменку на ее мощность. В у меня около 120 100... лишь, лишь Камни, которые прокаливаются до розового, приятного такого свечения. Здесь маслица. Это Александр Немов мой стартненький сам придумал и сделал. А вот такая вот. Удачи, друзья. Удачи. И если в каменке упирается температура, не поднимается выше 40, например, это значит. Контур не план Я это все оштукатурил по сеточке. Штукатурил глиной с песком и звездкой.